Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Я бы вам хотела показать сегодня, как выглядит моя рассада питонии. Вот посмотрите, она, конечно, у меня ее не очень много, я не готовлю ее там на продажу. В моей рассаде еще даже и месяца нет, она такая очень маленькая, но тем не менее, такая стоит бодренькая. Вот так у меня выглядит лобелия явно видно, что это разные сорта, видите, как как они схожесть по лобиле разная, а здесь у меня вот так колюсы выглядят, эти какие, ну тоже так так только поднимается, поднимается а, на сегодняшний момент я ничем не подкармливаю свою рассаду, потому что достаточно грунта, в котором много микроэлементов. Это, конечно, грунт, который у меня был куплен на магазине. Магазинный грунт. Он достаточно, он достаточно питательный. И вообще рассаду, например, петуни. В частности, подкапливать надо только через месяц, а у меня ей месяц еще нет, еще она у меня маленькая. Но по листу можно угостить нашу рассаду неплохим коктейлем, из чего я делаю этот коктейльчик. Вы все знаете об Энергене. Энерген. Вот так он выглядит, видите, вот такой Энерген. Я беру на литр воды, вот литр воды у меня подготовлен, добавляю туда энерген. Энерген это стимулятор и роста, и укрепления вот моих растюшек в данном случае. И я еще добавлю туда капельку HP. И мне бы хотелось отдельно сказать об вот этой минеральной добавке. HB101. HB101 ⁇ это суперэнергия для растений. Это экологически чистый стимулятор роста и активатор иммунной системы для культивации всех видов растений. На литр воды, вот у меня подготовил литр, литр воды, добавляется буквально 1 две капли HB101. И готовый раствор желательно применять сразу. Состав а, HB – это экстракт кедра, кипариса, сосны, подорожника и совершенно он безопасен для человека и животных. То есть он безвреден для окружающей среды и 100% натуральный. 100% произведено в Японии. Это несинтезированный, концентрированный питательный состав для культивации растений, выработанное из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Совершенно там безопасен. Тут написано в инструкции. Адаптирован к почвенной флоре. Уменьшает содержание нитрата и в конечном продукте за счет снижения потребления химических удобрений. Повышает устойчивость растений к сильным ветрам, фитофторе и кислотным осадкам. Вот цвет, вот для, важный момент. Цвет и форма листьев, цветов и плодов улучшается. Повышается их питательная ценность. Ну и вкусовые качества, если будут какие-то овощные культуры. Повышается уровень сахара, содержание витамина С в плодах и листьях. И вот также возможен более ранний сбор урожая. Значительно повышается урожайность. И, возможно, повторная обработка. В общем, инструкция к применению есть. Можно замачивать для выгонки семена. Тут все расписано по инструкции. Но главное вот для меня из всего этого улучшение цвета и формы листьев, цветов, плодов. И поэтому я сегодня хочу сделать опрыскивание по листу моих петуний. На литр воды я добавила вот такую одну капсулу энергена. Посмотрите, какой получился компотик, скажем так. И HB101 выглядит вот таким образом. Перебарщивать не надо с этим. Буквально вот так, одной капли. Давайте, даже 1-2 написано. Все. Достаточно будет одной-двух капель на литр воды. Получился вот такой питательный компотик. Сейчас он минут 7-10 постоит. И я опрыскиваю свои питони лобелию и колюсы. Жилительный компотик мой готов. И вот так по листве пройдемся этим раствором. У меня стоит рассада перчика, уже взошла, я его буду пикировать. И я тоже этим же раствором по листве пройдусь перед пикировкой, чтобы листики получили дополнительное питание. Зазеленели, были бодрее. И как только будет моя рассаде месяц питонии, я имею в виду питони, я обязательно. Буду уже подкармливать корневыми подкормками для того, чтобы усилить корневую систему питония. Я готовлю для себя питонию. Лобелиуд вот у меня какая хорошая прям чудо зашла. Буду ее пикировать. Сейчас немножко поднимется еще. И, конечно, надо уже будет пикировать. Потому что в зависимости от сорта, вы посмотрите, как она хорошо поднялась. Также колюсы пройдусь. Так что я вам советую делать такой питательный компотик, раствор для наших растюшек. Конечно, для любых растений это подойдет. и если вы будете сажать какие-то овощные культуры, как написано в инструкции, что и это очень сильно влияет на плодоношение овощных культур. Вот, скажем, например, до цветения, если их таким образом пройтись. Вообще очень такой экономичный расход у HP. HP101. Знаете, тут достаточно. Если 1 двух капель на литр воды, то тут вообще это рассчитано, так, насколько что тут рассчитано-то? Вот этих 6 мл рассчитано на 60-120 литров воды. Как экономично можно использовать вот эту супер HB натуральный виталайзер, называется hp 101 суперэнергия для ваших растений. Очень-очень экономично. Так что пользуйтесь, друзья, такими вкусными добавками для своих растюшек. И они вас порадуют ярким цветением летом. летом. Мир вашему дому, друзья мои. Красивых цветов вам!